Привет, любители психоаналитики! Добро пожаловать на наш канал! Согласно статистике, только небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, на самом деле подписан. Так что, если вы этого не сделали, и в конце видео вам понравится то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень помогло бы алгоритму YouTube в продвижении большего количества нашего контента о психическом здоровье. Спасибо, что вы здесь! Возможно, вы просто отказались от романтики. Ваши последние отношения были провалом. У вас было слишком много неловких свиданий, и теперь романтика кажется последней, о чем вы думаете. Любовь не витает в воздухе для вас, или так может показаться. Несмотря на это, вы задумываетесь над вопросом «Когда появится моя вторая половинка?». Вы ведь верите в родственные души, верно? Вы нажали на это видео, так что даже если вы скажете, что нет, я готова поспорить. У вас есть немного любопытства, которое заставляет вас искать признаки того, что ваш soulmate скоро может появиться. Прежде чем мы начнем, мы хотим напомнить вам, что это видео предназначено только для развлекательных целей. Это для развлечения. Это не подкреплено научными исследованиями. С учетом сказанного, вот семь признаков того, что ваша вторая половинка скоро появится. Во-первых, у тебя есть романтические мечты. Ты только что очнулся от сна, твоя голова легка, как воздух, и твое сердце бешено колотится, а в животе да порхают бабочки. Ты мечтала о романтике. По сообщениям, многие пары, которые практиковали закон притяжения, часто вспоминали, что у них был всплеск романтических мечтаний до того, как они встретили своего пожизненного партнера. Некоторые даже сообщили, что узнали свою вторую половинку после того как увидели ее во сне. Но вам не нужно видеть во сне точное лицо своей второй половинки, чтобы это было знаком. Даже если вы не помните подробностей, видеть сон о своей будущей второй половинке или яркий сон, наполненный романтикой, это знак того, что их высшее «Я» может просто обратиться к вам. Во-вторых, вы часто видите цифры. 11-11 или 3 единицы. Так вы занимаетесь своими делами, быстро выпиваете кофе и перекусываете. Когда у вас внезапно возникает желание посмотреть направо, что вы видите? Часы с цифрами 11-11. Затем вы едете домой и видите те же цифры, спрятанные среди рекламного счета KFC. Всего 11 долларов и 11 центов за ведро курицы. Это хорошее предложение, кричишь ты себе, но потом еще и говоришь, какое совпадение. Вы отмахиваетесь от этого как от совпадения, но потом снова видите цифры. На этот раз это последние 4 картофелины фри из вашего обеда в KFC. Они выглядят как 11-11. Эти последовательности чисел часто распознаются как, многими как числа ангелов. Общее убеждение состоит в том, что они предвещают нечто удивительное и важное, что скоро произойдет в вашей жизни. Многие важные мировые события произошли в одиннадцатый день 11 месяца. И данные показали, что 11 ноября 2011 года произошел резкий рост числа браков, заключенных в этот день. Совпадение? Я думаю, что нет. Или, ну, может быть, думаю, что это верный признак новых начинаний, в то время как другие верят, что ангелы пытаются что-то сообщить вам. Возможно, что ваша вторая половинка рядом. Третий признак – ты работаешь над собой и любовью к себе. В то время как каждый мог бы использовать больше любви к себе, важно спросить себя, люблю ли я себя в первую очередь. Важно, чтобы любили вы себя и были довольны тем, где мы находимся и куда идем. Жизнь может быть странным путешествием с поворотами, и переворотами. В этом есть свои неожиданные моменты, но единственное, чему мы можем оставаться верными – это самим себе. Есть некоторые, кто считает, что внезапное желание стать лучше означает, что ваш партнер чувствует то же самое. Считается, что так вы двое будете идти навстречу друг другу. Если вы работали над любовью к себе и заводят о себе, вы, вероятно, выросли и оценили себя. Ваша самооценка может также улучшилась. Очень важно тратить много времени и энергии на то, чтобы сосредоточиться на себе и своих эмоциональных потребностях. Теперь, когда вы освободили место для саморазвития и личностного развития, вы готовы к встрече со своей второй половинкой. Считается, что уверенность и позитивное мышление привносят в вашу жизнь положительный опыт и людей. Четвертый признак – ты знаешь, чего хочешь в жизни. Когда вы знаете, чего хотите в жизни, это уверенность и безопасность привлекут партнеров, которые обладают такой же уверенностью. Если бы мы действительно начали тратить время на определение того, что действительно сделает нас счастливыми в жизни, скорее всего, у нас сложился бы позитивный взгляд на это – Считается, что позитивные мысли приносят положительный опыт и людей. Таким образом, ваша вторая половинка может быть привлечена к вам, если вы предоставите эту световую энергию. Пятый признак. Вы начинаете видеть любовь повсюду. Наряду с цифрами 11.11 11, вы не можете не заметить, что любовь на самом деле повсюду. Просто повсюду. В метро вы ничего не можете с собой поделать, но замечаете парочку, целующуюся. На работе кто-то получает букет роз, по дороге в вашу квартиру кто-то женится у вас на пути. Вау, это действительно знак. Считается, что напоминания о романтике на самом деле означают, что ваши внутренние вибрации соответствуют вашей истинной любви. Возможно, эта вселенная подает вам знаки, к которым нужно подготовиться, когда вы встретите свою вторую половинку. Шестой признак. Возникают новые возможности. В то время как уютный ночной просмотр Netflix звучит как идеальная чашка чая, как вы можете смотреть Netflix и разлобляться со своей второй половинкой, если вы слишком заняты внутри, чтобы встретиться с ними? Лучший шанс встретить свою вторую половинку – это воспользоваться любой возможностью, которая выпадает на вашем пути. Хотя я, возможно, подразумеваю простое принятие просьбы вашего друга провести ночь в городе. Я также имею в виду любую хорошую возможность. Если вы обнаружите, что вам открывается новая и захватывающая возможность, не упустите ее, скажите «да» как можно большему числу хороших возможностей. Часто вселенная таким образом дает вам шанс встретить кого-то, кто может повлиять на вашу жизнь. Возможно, вам захочется просто остаться дома, уютно устроившись под одеялом со своей любимой едой, пока вы смотрите следующий сезон короны. Но ваша вторая половинка не ворвется в двери, пока вы отключены к сети последним агентом ФБР или разносчиком пиццы. И седьмой признак. Вы доверяете себе и вселенной. Ах да, вселенная. Мы действительно довольно часто упоминали о ней. Большое внимание закону притяжения уделяется тому, чтобы избавить себя от беспокойства о целях, довериться себе и вселенной. Хотя цели являются важной частью достижения того, чего вы хотите, вы не должны полагаться на их достижения, чтобы быть счастливым. Вместо этого сосредоточьтесь на вере в то, что все хорошее вернется к вам, когда вы выпустите хорошие вещи в мир. Доверьтесь и смиритесь с мыслью, что вы не будете знать всего. Могут пройти годы или месяцы, пока не появится ваша настоящая любовь. Ваша вторая половинка может постучаться в вашу дверь в любую минуту, или это будет разносчик пиццы. Итак, заметили ли вы какие-либо из этих признаков в своей жизни? Как выглядит ваша вторая половинка в ваших снах? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с кем-то, кому оно понравится. Подпишитесь на канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы получить больше контента подобного этому. Как всегда, спасибо, что посмотрели.